Да уж, совсем там в Apple с iOS 12 что-то переборщили. Пойду восстанавливать свой iPhone, а чё ещё это поделать? Да-да, не удивляйтесь, iOS давным-давно шагнуло далеко вперед. Теперь владельцам iPhone открылась одна из самых крутых фишек, а именно возможность изменять дизайн иконок системы. Я показал эту прелесть не только своим друзьям, но и родственникам. Не поверите, но все они удивились, что все это можно провернуть на абсолютно любом айфончике с поддержкой iOS 12. Более того, можно поставить несколько тем за один раз, и выбирать из всего изобилия иконок новый стиль хоть каждый день под настроение или цвет одежды ну круто же из раньше изменение дизайна системы было привилегией для владельцев iphone с брейком в каком-нибудь 2014 нужно было заморачиваться перепрошивкой устройства установкой магазина твиков сиди и прочих инструментов а также скачивать всякую чепуху видео утилиты winterboard и другие непонятные и не полезные что немаловажно для нормального функционирования ios инструменты сегодня же этот процесс упростился Прям до невозможного. Всего лишь каких-то 10-15 секунд, чтобы освежить привычный вид рабочего стола вашего iPhone. Можете себе такое представить? Слушай, а ты чего? Да ничего? Да нет, в смысле, все чуть-чуть за этим да? Ну, как бы да. Зачем? Когда iPhone можно восстановить всего лишь с помощью одной кнопки. Ну, это еще как? Да, все проще, чем ты думаешь. Просто скачай утилиту RayBoot на свой компьютер. Достаточно подсоединить телефончик через USB-порт, выбрать тему оформления программы и затем нажать на всего одну кнопку, чтобы отремонтировать неисправность твоего устройства. Блин, круто! А что может еще это, как ты ее назвал, утилита? Если с твоим айфончиком случилась более серьезная проблема, то RayBoot сможет исправить более 50 с лишним багов и ошибок iOS 12. Слушай, а для Windows подойдет просто у меня Mac, а не все мои подписчики, к сожалению, могут позволить себе такой компьютер. Конечно, ссылки на скачивание приложений для разных платформ уже ждут твоих зрителей в описании под этим видео. Здорово, нужно точно будет скачать эту программу. Идиот! Давай так, если у тебя получается изменить тему на твоем айфончике после способа, который я продемонстрирую прямо сейчас, то ты ставишь лайк этому ролику и подписываешься на канал. Как-то так? Все, что необходимо сделать, это перейти по ссылке, которая находится в описании под этим видео, и выбрать вкладку «Browse all themes». Далее, среди огромного количества тем, выбираем именно ту, которая вам придется по душе. Затем заходим в раздел «Application icons» и кликаем на небольшую эмблему с шестеренкой. Выбираем параметр «Select all», делаем свайп по экрану снизу вверх, устанавливаем тему через профиль конфигурации и вуаля! Конечно, это не полный кастом вашего iPhone или iPad, однако побаловаться какое-то время для троллинга ваших друзей – идеальное решение, уверен, что с первых секунд они точно не сразу поймут в чем же дело. Если тебе понравился данный трюк с твоим айфон, обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся на канал. Также не забудь скачать программу, которая помогла мне восстановить привычный вид интерфейса моего айфончика. До скорого, друзья, пока-пока!